Не перестаю удивляться самому себе. Знаете, я задаюсь вопросом, как, как я мог так недооценить пропаганду? Как я мог так легкомысленно отнестись к этому? И в принципе ответ мне понятен, ответ ясен. Я по привычке и по причине восприятия других людей примерно так же, как самого себя, то есть, предполагая, что люди обладают неким подобным запасом знаний, что гражданское мышление, оно подобно моему, хоть в чем-то, я предполагал, что на людей подобного рода чушь не способна повлиять. Но я заблуждался. Я исключительно заблуждался. Но ну, бессмысленно себя корить за это. Факт есть факт. Я привык отталкиваться от того, что есть сейчас, не жалея о прошлом. И это правильно. Я призываю вас исключительно к этому. Всегда отталкивайтесь от того, что есть. Это важный момент. Суть не в этом. Я много вижу сейчас видео. Ну, так или иначе, они попадаются мне где-то в рекомендациях, где-то в среде других блогеров. Где граждане страны-захватчика, страны-агрессора, которая напала, вероломно напала на территорию Украины, на украинский народ. Так вот, эти граждане, представители данной нации, они стали довольно часто высказываться о том, что им плевать на то, что закрыли бутики, закрыли Макдональдс, закрыли там еще что-то и еще что-то. Они говорят, что мы легко обойдемся без одежды, без гамбургеров, без какой-то другой ерунды. И знаете, возможно, да, вполне возможно, они обойдутся без этого. Но я почему-то не вижу высказываний о том, что выступают там пенсионеры какие-нибудь и говорят, мы обойдемся без лекарств, без иностранных компонентов. Я не вижу, чтобы выступали металлурги, которые говорят, мы обойдемся без экспорта металла. Ничего страшного. То, что мы больше не можем производить товар на экспорт, металлургия остановлена, она фактически ушла в кому, скажем так. Я не вижу высказываний стюардес, пилотов, работников авиационной промышленности, то есть все, кто имели к этому отношение. Я не вижу этого железнодорожника работников автомобильной индустрии. Я не вижу обслуживающего персонала. Я не вижу работников Макдональдса и многих-многих-многих других предприятий, которые говорят, мы обойдемся без этого. Ничего страшного. Я всю жизнь посвятил себя металлургии. Ничего страшного. Я переживу. Все будет отлично. Я не вижу, чтобы... Работники Макдональдса, которые всю жизнь потратили на карьеру, и те, кто имели отношение к работе Макдональдса, потому что это и логистика, это и продовольственный сектор. Это не только те люди, которые стояли на кухне и жарили котлеты, понимаете? Не те, кто протирали столы. Это гигантская индустрия, где было задействовано огромное количество людей. Я не вижу всех этих граждан, которые вот снимали бы видосы, с такими, знаете, раздутыми губами накачанными, с ботоксными лицами, там, с вот такенными ресницами. Вот, в хороших шмотках, снимающие на последний iPhone. Да, я не вижу. И почему-то те же самые вот эти накрахмаленные, расфуфыренные люди, они не говорят, что Я сейчас снимаю на iPhone, но я обойдусь без него, мне плевать на него. При этом они выкладывают ролики в ту же. Заграничную сеть через VPN, заходя туда, так как а, прямого доступа они уже не имеют. И они не говорят о том, что я обойдусь без этой соцсети, она мне не нужна. Это, это, это ненормально. Это даже не страшно. Это просто ненормально. Понимаете? И разумный человек, а такие есть. Такие есть в России, я не сомневаюсь в этом. К сожалению, их очень мало осталось как так получилось, что основная сердцевина, основная масса, она с промытыми мозгами я очень много людей знаю, и там, и даже здесь у себя и удручает, да, это очень сильно удручает, потому что заученными фразами какими-то из телевизора, они пытаются мне доказать, аргументировать. При этом, если я начинаю раскладывать по полкам и говорю, ну хорошо, ты мне говоришь про то, что там, в Украине нацист. Хорошо, допустим, ну давай разберем по полкам. Каковы признаки нацизма? То есть что? Что? Что в украинцах э, делает их нацистами? Человек мне говорит, они не разговаривают на русском. Я говорю, подожди. Они разговаривают на украинском это нацизм? Да. Я говорю, а вот вось я белорус. Я размовляю народной белорусской мове. И что? Ма быть, я так само, нацист, некий злодей. Понимаете? Это вот достаточно для того, чтобы я превратился в нациста. Потом мне говорят о каких-то факельных шествиях ребята, если вы видели уход в отставку Меркель, то вы будете удивлены. Если вы наберете в гугле, если он у вас еще работает, факельные шествия, посмотрите, где в каком количестве они проходили, то вы будете удивлены, сколько факельных шествий было проведено на территории России. И в принципе, и так далее, и тому подобное. Потому что этот момент можно разбирать долго, но он не столь предметен. Потому что аргументов, доказывающих то, что Граждане Украины являются нацистами. Эти аргументы, они несостоятельны. Это не аргументы. Так можно сказать про любого молдавана, казаха, башкира, татара. Понимаете? Про любого, кто живет в своей стране и размовляет народной мове. Это не может быть признаком нацизма. Человек живет в своей стране. Это его культура, его язык – это часть его культуры. Как любит говорить один бородатый дятел, это идентификация, что он там говорил, наши духовной скрепы, понимаете? Точно так же любого русского можно назвать так, за то, что он говорит на русском языке. Почему он не говорит на языках своих соседей? Почему он не говорит на английском, на китайском? Это тоже крайне крупные и серьезная страна. Но если по... предполагать, что все соседи должны разговаривать на языке крупного соседа, большого соседа своего, то, по-моему, это как-то ненормально выглядит. Тогда эти страны не независимы. Они колонии, они владения, они собственность этого большого соседа. Если вы зададитесь вопросом, я, кстати, говорил вам о том, что есть формулировка, даже не формулировка, хотя можно и так сказать, 14 признаков э, фашизма. Умберт Экко, по-моему, да, Умберт Экко написал. Он вывел подобного рода постулат. То есть вот он такие характеристики определил и обозначение таким образом он хочет показать, хотел показать людям. Да, его в живых, к давным-давно уже нет. Он хотел показать, чтобы люди понимали, по каким признакам можно определить. Возьмите, сопоставьте это на территорию России. Посмотрите, какое количество партий с националистическим, так сказать, акцентом, что ли, присутствует на территории Российской Федерации. Задайте все вопросы. Что это? Потому что вот мне самому интересно, а что это такое? И когда... Ряд чиновников выступают и открыто зигуют. Ну, извините. Мне кажется, это как-то странно. Освободители, которые идут бороться против нацизма, против фашизма, ведут себя подобным образом и произносят такую фразу, такой лозунг. Это не мои слова, я повторяю. Это цитата Россия для русских не нравится Россия валив в США, чемодан-вокзал Европа или что-то там еще, сжигают флаги публично, сжигают флаги других государств по той или иной причине. Ребята, не вы ли упрекайте за дипломатию? Ну ладно, я ушел немножко в сторону. Я хотел вам назвать несколько признаков, даже не признаков, а... Скажем так, как работает пропаганда, есть вот несколько моментов, которые я для себя определил, и хотел бы их озвучить вам, чтобы вы, может быть, самолично попытались охарактеризовать вот ту информацию, которая поступает вам из разных источников. И вам сразу станет понятно, что в принципе может являться пропагандой, а что так или иначе является достоверной информации и кстати говоря я буквально вчера разговаривал с хорошим человеком надеюсь хорошим человеком с которым мы довольно часто спорим на разные вопросы человек не глупый поэтому мне интересно с глупыми я в принципе не общаюсь так вот и я сказал когда он произнес такую фразу что здесь пропаганда здесь лгут да и там лгут тоже то есть ложь идет с двух сторон я готов согласиться с этим. Другое дело, что как бы хорошо бы понять, насколько много лжи с одной стороны и с другой стороны. Потому что я привел такой пример, что ежели ты едешь на автомобиле, и в тебя врезается другой, и за рулем этого автомобиля бухой, обколотый чел, который не имеет прав, и он угнал эту машину, и он несся на красный, и он летел по встречке то тебе, в принципе, врать не надо, потому что ты жертва, и это очевидно. Ну, то есть, как бы его вина очевидна. Поэтому э, каждую ситуацию нужно предметно разбирать. И в данной войне для меня виновник этой войны и агрессор, он очевиден. И здесь здесь не надо, наверное, даже накручивать какие-то моменты. В любом случае, в 21 веке разобраться, кто прав, кто виноват, при привлечении целого ряда экспертов с разных сторон – я думаю, будет вполне возможно там всякие судмедэксперты, там следователи и прочие, прочие. Сейчас существует огромное количество технологий, и тактик, стратегий, по которым можно определить и время смерти и причины и многое, многое, многое другое. То есть разобраться в редкий момент можно и можно достаточно быстро. Точно так же и по вот как мы столкнулись с провокации когда были выложены видео в интернет и оказалось по информации по технической информации этих видео забыл точную формулировку там было видно что эти видео были сняты заранее за несколько дней то есть четко подготовленная провокация Ну, данная ситуация тут уже как бы и спорить не на чем поэтому они и не оспаривали но не будем об этом я хотел сказать о том что пропаганда даже не пропаганда что мы в принципе, конечно же, не обладаем тем количеством информации, которое могло бы с абсолютной уверенностью сказать, что вот я говорю правду, а кто-то другой врет. Поэтому мы должны максимум информации черпать из всех источников, максимум информации, и проводить анализ. Насколько одна информация вам кажется убедительной, а другая, ну, очевидно, лжива, и в этом вам может помочь только ваше интеллектуальное развитие. Если вы глупый тупой человек, и ваш кругозор – это вот такое маленькое узкое окошко, то вот таково и ваше мировоззрение, и вам, к сожалению, уже не помочь. И в этом проблема, потому что огромное количество населения гигантской страны, оно имеет именно вот такой вот кругозор из за познаний. Поэтому манипулировать ими оказалось вот так вот легко. Но это как бы тоже относительное понятие, потому что лет 10, наверное, все это дело промывались мозги, а то и больше. Так что это тоже как бы сильный труд, серьезный труд, и маркетинг, и психология, многое-многое другое. Но, в принципе, я не об этом. Вот я вам расскажу, значит, как действует пропаганда, вкратце уже, чтобы не растягивать ролик. Значит, первый вариант, который для меня исключительно очевиден, и он хорошо работает, это когда... Человек, несущий пропаганду и заведомую ложь, он пытается вам ее впулить. Но если он начнет со лжи, то вы ее не воспримете, у вас будет отторжение. Поэтому пропаганда и ложь, она подается после небольшой порции правды. Вам озвучивается абсолютно объективная, абсолютно достоверная, абсолютно доступная правда. Ваш мозг открывается, образно выражаясь, вы ее проглатываете, и вслед за этой правдой вам начинают ведрами накидывать ложь. Причем ложь может быть по-разному завуалирована, чтобы вы не могли сразу увидеть ее нутро. Это очень серьезный пример. Почему? Потому что данная технология, она работала всегда, она до сих пор работает. И будет еще работать очень много. Судя по всему, людей не переделать. Я думаю, что это общество неисправимо. И будущее, которое вижу я, оно исключительно ужасное. Поэтому не ждите от меня каких-то хороших прогнозов. Они, в принципе, невозможны, потому что события развиваются таким образом. Вариацией просто дохеричь. Я не в состоянии уловить даже нить. Вот, это первый вариант, когда подается порция правды, и за ней сразу валят столько лжи, что... Как минимум, некоторую часть этой лжи вы успеваете проглотить. И будете с ней жить, и совершенно будете уверены, убеждены в том, что это правда. Вот. А, второй вариант пропаганды. Это элементарное повторение. Повторение мать учения есть такая интересная поговорка. Может быть она и подходит в данной ситуации. Почему? Потому что если все время повторять ложь, убедительно повторять, часто ее повторять из, из всех учугов, из всех средств массовой информации, то вы ее примите, вы ее проглотите. Как бы вы не сопротивлялись, так или иначе эта ложь войдет в вас и она станет частью вас. Потому что повторение, если поначалу еще кто-то будет сопротивляться, кто-то будет пытаться как-то, то спустя какой-то промежуток времени сдадутся все окружающие вокруг вас, и вы на это просто махнете рукой. Третий вариант – это запутать человека. Значит, происходит какая-то ситуация, в которой вы определенно, объективно виноваты, и вашу вину доказать несложно. Что вы делаете? Вы начинаете выдумывать огромное количество версий о вашего оправдания то что это сделали не вы а сделали вот как раз другие и вы начинаете накидывать эти версии порциями причем достаточно массово именно порциями потому что вы закидываете одно количество версий вариаций человек ага так начинает пытаться разбираться в этом и пока он разбирается вы сверху добавляете потом третью порцию, потом четвертую. То есть вы накидываете такое количество совершенно невероятных опровержений. Они, они могут быть вообще ни на чем не основаны. Просто вот совершенно голословные. Но чем больше таких вариаций, тем больше вы запутываете мозг человека. Вы заставляете его отвлекаться от сути вопроса, отвлекаться от своей позиции и пытаться оправдать каждый из ваших аргументов, псевдо-аргументов, каждый из ваших заявлений. Это тоже хорошо работает. Ну, а когда в совокупности, вот даже эти три вариации, три примера, три технологии так называемых, если они в совокупности работают на вас, давлеют каждый день со всех сторон, то, конечно, сопротивляться этому сложно. Особенно, если вы еще и идиот. Что, в принципе, как я понял, имеет отношение к абсолютному большинству населения. И это тот факт, который я принял, с которым я... Наверное, в какой-то степени уже даже смирился, и я не собираюсь э, продолжать кому-то там что-то доказывать, что-то объяснять. Я не вижу в этом больше никакого смысла. Я много лет снимал для вас видео, много лет делился с вами информацией, мыслями, мнением. И, сказать по правде, я не увидел никакого прогресса. Ну, нет, он есть, но он настолько мизерный, что однако я увидел грандиознейший прогресс. На страницах, на каналах тех блогеров Которые слабоумные, недоразвитые, дегенераты и имбицируют. Вот и все И если их популярность так сильно растет То я могу сделать один единственный доступный мне вывод Зритель, который наблюдает за подобного рода контентом Имеет прямое отношение в интеллектуальном так называемом развитии К тому, кто производит этот контент То есть они... Фактически одинаково, на одной планке. Вот, в принципе, все, что я вам хотел сказать. Да, есть еще варианты, есть еще моменты технологические. Мог бы о них рассказать, но углубляться не стоит. Вы и так, как я понимаю, далеко не все можете досмотреть мои видео до конца. Обидно, жалко, досадно. Ну, ладно. Всего доброго, берегите себя. Хотя, о чем я говорю, какое доброе... Берегите меня.